Сегодня получилась утренняя авария. Здесь у нас стоят чернила от принтера. И вот сюда они попали. Ну и так, я уже немного растер. Попало их достаточно много. Вот они остались на поверхности. Вон они лежат. И, конечно, пришлось сразу протестировать SIF Heavy Duty. Насколько он работает с такими загрязнениями. Ну вот, ребята, вот он. Чтобы не было вопросов, это SIF Heavy Duty. Это вот Пятно наносим на него пробный тестовый сиф берем салфетку бумажную и соответственно как любое выведение у нас делается тампонированием а не протиранием вот и вот мы это дело все тампонируем посмотрите отлично уходит это краска мелкодисперсная и она, вы же сами понимаете, да с рук, ее потом не отмоешь, и это всюду ее не отмоешь. Но керамическая плитка окей. Сейчас я сделал, вот, нанес на салфетку, попробуем убрать это со стола. Посмотрите, растворяется, видно даже под салфеткой. посмотрите что у нас выходит. Ну, нет, не готов я работать в рукавичках, нет у меня с собой. Утро раннее. Авария случилась, поэтому работаем так, как есть. Вот После того, как мы это все дело Основную массу тампонировали, тут уже можно и протереть, наверное, все это дело. Посмотрите. Собака. Вот если мы просто растираем, мы получаем вот такие вот ореолы. Если мы растираем уже после тампонирования, когда у нас там масса вещества забрана, тогда мы можем растирать, и мы чистенько оставим все за собой. Вот. Я сейчас точно также буду тестировать, что делать с руками своими, что проблема с этими чернилами, она постоянная. Вот мелкие брызги, которые летели, вот они все здесь. Теперь смотрите вниз. Помните, что осталось? У нас здесь да ничего не осталось практически. Сейчас мы это все вот затампонируем. И даже в швах межплиточных Вот здесь вот Здесь было черное И я переживал, что так и останется Потому что все-таки плитка керамическая Она менее пористая, швы более пористые Ничего не осталось Вот Примерно такой результат Сейчас я буду доводить здесь Нюансы, моменты и все остальные вещи да? Но в целом, посмотрите Проблем от краски принтерной Нету Убрали Что нам помогло? Нам помогла бумага Обычные салфетки. Сивховедюти. И, и немножко понимания, что зачем делать. Всем пока. Спасибо.